Созданные акты сверки необходимо отправить контрагенту электронной почтой. У контрагента обязательно должны быть указаны контактные данные, телефон и адрес электронной почты. Чтобы отправить контрагенту документ «Акт сверки взаиморасчетов электронной почтой» необходимо перейти в раздел «Услуги работы производства», «Образовательные услуги ТЮГУ», услуги Тюнгу, акты сверки взаиморасчетов». Выбрать список документ или несколько документов при нажатой клавиши «Ctrl». Затем нажать кнопку «Отправить акт сверки ТЮМГУ». При успешно выполненной команде появится информационное сообщение. Электронное письмо, исходящее с Если для контрагента не указана контактная информация, появится сообщение «Не найдено получателя письма». Чтобы проверить отправку письма и отображение печати, необходимо открыть документ «Акт сверки взаиморасчетов» и перейти по ссылке «Связанные документы». В форме «Связанные документы» отображается и иерархия документов. Первый уровень соответствует документу «Акта сверки». На последующих уровнях отображается список всех связанных документов. Открыть форму исходящего электронного письма возможно по двойному клику по строке. В письмо приложен акт сверки. Чтобы проверить отображение печати, открываем приложенный файл. Если письмо отправлено, то в форме со списком документов строка подсвечивается желтым цветом. Если от контрагента получен ответ на письмо, строка подсвечивается зеленым цветом. Если же в ответ на письмо контрагент отправил подписанный и согласованный акт сверки, то создается задача на проведение сверки. В этом случае необходимо проверить содержание письма, и если нет расхождений, то сделать в акте сверки соответствующую отметку и провести документ. Если же есть расхождение, то необходимо запросить скан копий документов, подтверждающие позицию контрагента, отразить их в учете и сформировать новый акт сверки, затем повторно отправить документ на согласование контрагенту. Также необходимо через управление по работе с персоналом запросить объяснительные, о не предоставление документов у ответственного за договор.